На уроке истории. Дети, сегодня тема нашего урока инквизиция. Я расскажу вам о том, как церковь сжигала живьем людей. Вовочка, у тебя уже появился вопрос? «Марь Ивановна, а лабораторные будут? <толкно> Мама, у тебя в детстве была мечта? Да, Вовочка. Ну а теперь? А теперь она ходит следом и задает надоедливые вопросы. <толкно> Пришел Вовочка грустный домой и говорит: папа, я получил двойку. Ничего страшного, сынок, ты же ее исправишь. Я бы с удовольствием, но Марья Ивановна журнала глаз не спускает. Вовочка поступает в музыкальное училище. Председатель комиссии задает вопрос. «Ну и чем, скажи нам, опера отличается от опереты?» «Простите, у меня была тройка по русскому языку, поэтому я не совсем уверен». «Суффиксом?» «Мама, у меня для тебя две новости. Хорошая и плохая». «Ну давай сначала хорошая. Я получил пятерку по математике». «Очень хорошо. А плохая?» Я соврал.